Всем привет! Сегодня у нас 13 июня, вторник. У нас отличная погода, на небе не облачко. Все грунтовые дороги от дождей просохли и море прилично прогрелось. В первой половине дня решили сходить на пляж, позагорать и искупаться. Пока еще немного народу в судаке. И для нас это только плюс. А после обеда поедем на Меганом к Маяку, куда мы не смогли доехать три дня назад. Поговорим немного о плюсах и минусах отдыха в Судаке. Это сугубо наше личное мнение без обид. Ну, во-первых, что нас приятно удивило, это касается не только Судака, а вообще Крыма. Море здесь очень чистое и красивое. Имеет более голубой оттенок, чем на курортах Кавказа. А также на полуострове просто огромное количество достопримечательностей, с которыми просто невозможно ознакомиться за одну поездку. Теперь, почему судак? Вначале мы не планировали оставаться надолго в одном месте, а перемещаться. отдохнуть немного в Судаке, затем переехать в Алушту и дальше где-нибудь в Алубке, поближе к достопримечательностям ЮБК. Мы даже жилье сняли сначала только на 5 дней. Но съездив вчера с экскурсиями на ЮБК, поняли, что смысла в этом особого нет. Так как разница в стоимости жилья там и тут превышает расходы на топливо, необходимое для поездок на экскурсии из Судака. А потеря времени на езду компенсируется временем, необходимым для ознакомления с инфраструктурой новой местности при переезде. Если вы на своей машине, то из Судака легко добраться и до керченских достопримечательностей, и до ялтинских, и при этом прилично сэкономить на деньгах, так как в основном они все бесплатные, ну или стоят 100-200 рублей за вход. Пляжи Судака практически все песчаные, с тонкой намываемой полосой гальки. И только под горой Крепостной, где находится Геноевская крепость, весь галечный. Красивая набережная с видом на Геноевскую крепость, на которой частенько устраивают различные концерты и другие мероприятия. Что по поводу цен, то они вполне приемлемые. В столовых и кафе на двоих можно покушать от 300 рублей и выше. Все зависит от вашего вкуса и аппетита. Цены на продукты немного дороже, чем на материке. Мы это связываем с тем, что все они в основном привозны из Краснодарского края. Также дороже цены на бензин. 95-й на материке в среднем стоил около 40 рублей. Здесь же он стоит 42-43 рубля. А вот на массандровскую винную продукцию наоборот дешевле. находится прямо на пляже. Вот наш оберт кроме. Это ее указывает. Вот народ подляжет. Геном, дубль 2. открывается картина, но мы еще до конца не доехали. Сейчас поедем еще. Вот туда дорога уходит. Попробуем доехать до маяка. Дорога вначале вообще ужасная. Вот еще какая-то машина сюда заворачивает. К нам еще кто-то едет. Дорога к маяку на мысе Меганом, мягко говоря, очень плохая. В основном вся разбитая и размытая дождями. И, как правило, в самых узких местах серпантина. Самый отвратительный участок на спуске к маяку. Наверное, я бы не стал спускаться на машине к самому низу. Но, увидев, как туда проехала 31 лога, мне стало немного стыдно за себя и за своего коня. Но на самом деле, страшнее было подниматься по этим ступенчатым поворотам. Тем, кто на длинной машине и с низким клиренсом делать этого не советую. Лучше оставьте машину вверху до серпатина и прогуляйтесь пешучком. Сбережете нервы и здоровье. все что осталось от бывшего туриста